What's up guys, на связи Зехикан и это Toyota Vise 2003 года на 1.8 моторе, 132 кабыла и передний привод. Сейчас мы вам расскажем, покажем, что вообще она из себя представляет. Как бы. Погнали! У нас 1 ZZ 132 лошади на 1.8 3Ti, 16 клапанов, все как обычно. Э, передний привод, все я вам это уже сказал, как бы. Интересная машина. Давайте еще посмотрим, что она себе представляет. Погнали! Как вы видите, это у нас универсал, очень большой багажник. Как минимум один труп сюда влезет. Если убрать этот один труп, то здесь получается еще два места семиместная тачка, прикиньте все мы прекрасно понимаем, что это семейный универсал и длифтить мы, к сожалению, на нем не будем сейчас мы просто прокатимся посмотрим, что это за машина и вам расскажем погнали I'ma go low with a pop out, man, go low to the flow with my out. Don't you go the phone when I rock out? Talk about all that I locked out. I'm go low with flow, I'm pop out, man, go low to the flow, with my out, rock out. Talk about what's hot, yeah, I'm hot now, pop out, now, I do that I do. Алпак с этой стороны опять. get еще, еще. Все Ну попробовать.